Добрый день, меня зовут Сергей, я брендшеф компании «Апач». Сегодня продемонстрирую приготовление рисовой молочной каши в параклинг-томате «Апач». Сейчас мы все ингредиенты – соль, сахар, сливочное масло, рис, молоко, воду – загружаем в гастроемкость и ставим варить. Выбираем ручной режим, пар температура 100 градусов стопроцентная пара увлажнения время час 20 заслонку закрываем и запуск пошел паракомтомат на автоматический прогрев рабочей камеры Звучит характерный сигнал, означая, что камера прогрелась до 115 градусов, потому что эти 15 градусов потеряются при загрузке продуктов в камеру. Мы загрузили гастроемкость с кашей в параконектомат. 7-уровневый. Таким образом, мы можем приготовить 7 уровней, 7 гастроемкостей. В таком случае у нас получится больше 42 килограмм рисовой молочной каши. Каша готова. Обратите внимание на стенки. Молоко не прикипело. Мыть гастроемкость будет очень легко.